Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Владимир и сегодня я вам хочу рассказать о том же, как освободить ваше пространство на ваших iPhone, iPad. Это касается той ситуации, когда у вас уже на грани там, 1 гиг, 500 мегабайт, может меньше. Вы уже не можете сохранить что-либо, какие-то фотографии, видеозапись экрана вашего iPhone или iPad для каких-то своих действий и операций. Что я вам посоветую, взять ваш iPhone, зайти в настройки, основные, хранилище iPhone или iPad, как вы понимаете, вы увидите шкалу. На этой шкале вы увидите разделы, то есть это приложения будут там данные какие-то и другое, другое это есть кэш. Вы можете опуститься ниже и посмотреть от первых там 7, 8 до 10 приложений. Перейдя в каждое, вы увидите, сколько само весит приложение и данные. Это кэш. Это именно то, что нужно нам сделать, избавиться от этого. Есть два пути, как освободить себе пространство. В зависимости от вашего устройства и как вы пользуетесь вашим приложением, вы можете освободить от 4 до 10 гигабайт. Может даже и больше. Что вам нужно сделать? Перейдете в приложение, каждое из них можете удалить, заново переустановить. Вы получите фактический вес приложения, без кэша. Другой способ, это же, конечно, вы можете просто подключить ваш телефон к iTunes, сделать резервную копию в iTunes или в iCloud и нажать переустановить iOS либо же просто восстановить не обновить, а восстановить просто восстанавливайтесь из в копии опять же iCloud или iTunes вы даже примерно на пол гигабайта больше сэкономите места то есть я имею в виду больше получите свободного места но по времени займет больше где-то 45 минут 60 а то что вы поудаляете приложение по переустанавливаете у вас всего-то минут 5 то есть займет но смотрите сами выбирать вам я вам рассказал в принципе как это можно сделать и решать только вам Это те два способа, о которых действительно говорят все Не каждый знает, но они рабочие Поэтому пользуйтесь Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик А оставляйте ваши комментарии Для меня это очень важно Всем пока!